Компания Метротайл с гордостью презентует свою новинку композитную черепицу Метротайл с новейшим защитным покрытием «Магнелес». Это революционный прорыв в качестве кровельных материалов, которые выдерживают испытания временем и обеспечивают исключительную надежность и долговечность. «Магнелес» – новейшая главная инновация металлических покрытий стойких коррозии компании ArcelorMittal. Это покрытие надежное не только благодаря цинку, которые обеспечивает катодную защиту, но и благодаря тому, что защитный слой на поверхности стали также содержит магний и алюминий, которые обеспечивают долгосрочное самовосстановление и первоклассную антикоррозионную защиту в сравнении с обычными металлическими покрытиями. При контакте с окисляющей средой слой Магнелис постепенно создает особенные и характерные для него вещества из магниево-алюминиевого двойного гидроксида. Несколько красных пятенок могут появиться во время начальной фазы до того, как защитный слой может сформироваться. В это время поверхностный слой на остальных участках незначительно подвергается воздействию атмосферных явлений. Давайте взглянем на этот поперечный разрез. Мы возьмем образец листовой стали, лицевая сторона которого покрыта защитным слоем магнелис. Когда этот кусочек контактирует с кислородом и влажным воздухом, непокрытая кромка может иметь незначительные признаки коррозии. Эти вещества под воздействием влажности окружающей среды постепенно покроют незащищенную поверхность, а белый защитный слой в скором времени скроет красные пятна и полностью покроет кромку, предотвращая контакт с окружающей средой и возможную коррозию. Тем временем покрытие Магнелис на поверхности также начнет производить такие же характерные компоненты, которые защитят металл, не уменьшая его толщину и не ослабляя его. Конечный результат самовосстанавливающегося процесса состоит в том, что покрытие «Магнелис» обеспечивает длительную защиту непокрытым участкам, например, обрезным кромкам или перфорированным частям. После возможного появления нескольких красных пятен, в конечном итоге все незащищенные участки становятся изолированными с помощью белой плотной защитной пленки, что и делает «Магнелис» уникальным. Сделайте ваш наилучший ход! Магнелис, шах и мат коррозии.